Webcom Pay – это сервис управления вашими рекламными бюджетами без посредников. Это личный кабинет с прямым доступом в неограниченное количество аккаунтов в каждой системе. Это возможность мгновенного зачисления, работы как с НДС, так и без, и оплата картой самостоятельного формирования счетов и полного комплекта документов для бухгалтерии. Но кроме этого, мы позаботились не только о лучших условиях, но и предлагаем ряд уникальных привилегий. Внушительный бонусный бюджет, который значительно расширит ваши рекламные возможности. Call-трекинг для более детальной аналитики используемых рекламных каналов. Wi-Fi-аналитика для перевода ваших офлайн посетителей в онлайн-покупателей. Обучение от сертифицированных тренеров Google и Яндекс для более успешного ведения рекламных кампаний. Аудиты от экспертов Webcom Group и сервисы для получения преимущества над конкурентами. Неизменно высокий уровень сервиса и поддержки клиентов, что позволит сконцентрироваться на развитии бизнеса, не задумываясь о мелочах. Вебкомпэй. Возьми от Digital больше.